Хороший ремонтик. Ребята, давно раз понахали эту дорогу, не знаете? Знаете, давно не нашел. Девушка, это город или село? Здравствуйте, это Севастополь. Это герой из 39, это герой из 41. Людям перед Новым годом сделали подарок, решили обновить внутридомовую территорию. Пришел подрядчик, снял дорогу, снял дорожки и исчез. Вы из какого дома? С 41-го, 8 подъезд. Что, Что происходит? Началось это все еще с декабря месяца, потом у нас начался дождь и все это, скажем... И, и строители смыло тоже вместе с Скорее всего да. Скорее всего, их тоже смыло, потому что все э, прекратилась вся работа. Здесь пошла слякоть, грязь. И вот э, только сейчас э, начали буквально вот месяц назад вот все это. это... Вот это вот работа называется. Ну это вот, да. И вот за домом там у нас, и вот здесь, то mm -hmm. есть, и вот в этом дворе. Как давно ну, дорогу разобрали вам, вообще внутридомовую? Общедомовую? Да, вот это вот все. Месяцев девять. Перед Новым годом? Перед Новым годом. Это где-то в, в октябре, в ноябре, наверное, где-то вот так. А где строители, куда делись? А, а кто его знает? Нам никто не докладывает, куда они делись. Мусор растет, то появится, то еще как-то меньше. А... Изменений в лучшую сторону не происходит. Женщины старенькие ходят, они как, ну как они здесь могут ходить? Ну, Колясочники тоже не могут, да. Дети тут маленькие бегают, слава богу, у нас там есть какой-то дворик, ну, ну совсем как бы, ну. Как то вы есть... думаете, власть занимается вашими? Да нет, думает? Конечно. Ну, о чем говорится? А я? это вот на нашей семье садик, да? А дети туда, кажется. дети туда тоже по этой дорожке? А, не по этой дорожке, сейчас вот обходят по другой, там другой вход есть. А так вот, да, все дети вот с родителями и школьники, все вот так вот ходят. А, через... а дирекция садика не просила, чтобы безопасность детей так далее, не Нет, понимаете? я думаю, нет. Если бы попросили, наверное, что-то бы изменилось. Понятно. Сколько времени вам на терпение хватит? Наверное, будем еще вечно ждать. Мы обращались на телевидение обращались, снимали 39-й дом, и все, но бесполезно. Не знаю, это может сделали Только уже. Сейчас зашевелились, да? Да. У нас в конце того года э, перерыли весь двор. Сейчас еще не, вас, не, вас, не начались работы? Нет, не начались. Дело в том, что у нас да, детская площадка, у нас очень много детей. Через наш двор проходит две улицы. У нас там старички, инвалиды. И они с трудом передвигаются. Я понял. И Ольга, да... разбивают. Я понял. Ну, знаю про эту проблему. Там несколько дворов. Действительно, у нас в конце прошлого года зашли подрядчики, которые, к сожалению, не справились со своей работой и бросили объекты. Значит, сейчас мы эти все дворы, значит... Пересмотрели там те, кто будет эту работу делать Вообще, конечно, странно, что еще до сих пор у вас работы не возобновлены Алло, Алло Егор? Да. Егор, это мы с Севастополя, Стренинграда 41. Слушайте, а когда можно рассчитывать, что закончится этот бардак? Невозможно ни ходить, ни проехать. Это не мое. Это я уже там 4 месяца не работаю. Я уволился с этой организации. А... номера остались. А кто теперь там старший? Что случилось? Там не платят деньги или что вам? Блин, да нет, там сметы ничтожные. Мы 4 месяца назад, где-то в январе-феврале зашли, и мы просто ушли отсюда. Там бессмысленно работать. Это государственное. Сейчас Асадору передали, по-моему, Асадору делай. Ну, мы не Асадор, мы суподрядчики. Субподрядчики. А какие-то сроки понимания есть? Люди спрашивают уже В тут все. В течение двух недель вроде как должны мы закончить. Сейчас увозим строительный мусор, подготавливаем. Основание щебеночное для устройства асфальтобетонного покрытия То есть в первом даже может быть? Да да, да, да, да не может, а я, я думаю сделаю. А там еще такой же дом на Остряково, тоже ваш? Да. Нет, нет, там не там Мы звонили предыдущему подрядчику, который вот это развратился. все Mm -hmm. Дозвонились за него, он сказал, что ушел, потому что тут мизерные сметы, работать вообще неинтересно. Я экономики не касаюсь, не знаю, я простой исполнитель, я мастер на данном участке. И... А что будет сделано? Какие виды работ? Здесь будет ас асфальтобетонное покрытие тротуаров, yeah. а здесь будет, соответственно, асфальт. тоже асфальт, да. А вот, вот эти вот там дорожки внутри, Нет. вот этого вы не Нет. Беретесь, да? Нет, вот все, что есть в проектно-сметной документации, то мы выполняем. Понятно. А так и останется, да? Которая? Вот вот эта, которая наверх, она тоже будет выполнена. Вот где парень стоит в жилетке. Угу. Вот, да работает, она она выполнена. Ну, как вы прошли, вот так вот, этот 41-й дом 39 и они... 39-й. Как, как давно у вас? Вообще, на самом деле, вот если с, от нуля до, да. от, до финиша, вот да. если не уходил бы подрядчик, вот сколько времени надо, чтобы все два дома сделать? Реально. Ну, максимум месяц-два. То есть, если бы вы взяли за работу за два месяца, вы бы да. два дома да. спокойно... Да. да, да, да. Не знаете, как получается, что ну, халтурный подрядчик перехватывает заказы? Нет, я не знаю этого, да. Это тут, я, пациент я, пациент. я, конечно, затрудняюсь ответить. Видимо, вопрос в том, что при оформлении заключения госзаказа каким-то образом э, к городским деньгам да. приходят непорядочные исполнители. И тут либо два вопроса. Либо подрядчик был непроверенный, либо госзаказ сформулирован неверно. Да. То есть есть надежда, что... 1 сентября дети пойдут уже по асфальту? Пойдут, пойдут. Я думаю, пойдут.